Всем привет! Я хочу показать, насколько эта тема везде. Сейчас вот целых два дома моды, мне еще ссылку прислали, два дома до... моды ассоциированы напрямую с роидами или котами. Диор, буквально задом наперед читать, будет роид. Диор роид. Версачи, сейчас, где-где-где. Эмблема Версачи Медуза Гаргона. Кстати, в той статье, которую читала я, там говорится о том, что роиды заразили людей гидрами. Ранее я слышала версию, что они заразили атлантов гидрами. То есть, есть аналогия уже тут между гидрой или горгоной и роидами. Так что вот, вот Versace и вот Dior. Хотите верьте, хотите проверьте. Такая вот заметка.